Всем привет всем моим подписчикам и тебе случайный гость моего канала. В сегодняшнем видео я хочу представить к вашему вниманию мощный инструмент для оптимизации и повышения быстродействия операционной системы Windows путем дефрагментации жесткого диска. Этот мощный инструмент – программа Smart Defrag Pro. Дефрагментация жесткого диска необходимая процедура во избежание снижения производительности, стабильности, долгой загрузки программ и также операционной системы в целом. При использовании нами компьютера, мы часто устанавливаем и удаляем программы. таким образом в секторах жесткого диска образуются так называемые дыры, то есть пустые бесполезные места, обработка которых требует времени и таким образом вызывает понижение работоспособности нашего компьютера. Запустить дефрагментацию очень просто. Для этого вам всего лишь нужно будет скачать и установить программу. Ссылку на скачивание программы вы сможете увидеть под этим видео. Вот эта программа, давайте я ее открою. После открытия программы всплывает окно. Во вкладке «Дефрагментация диска» будут расположены разделы с локальными дисками вашего компьютера. Также будет раздел Windows App и добавить файлы и папки. В меню настройки программы можно войти путем нажатия левой кнопки вот сюда на опции. Здесь также можно проверить у нас здоровье диска. Нажимаем сюда, вот здоровье диска, температура указывается. Ну У меня указано здоровье хорошее. Также здесь можно установить скины, ну я установил классический и также можно установить удобно читаемый, но ну, это кому как нравится, мне нравится классический, ну давайте перейдем к настройкам, так вот у нас общие настройки, я хочу вам порекомендовать, если вы хотите чтобы у вас дефрагментация осуществлялась вместе с запуском Windows, то вот здесь устанавливаете галочку и нажимаете «Применить», чтобы изменения вступили в силу. Если же вы будете осуществлять дефрагментацию самостоятельно, вручную, значит вам необходимо будет снять галочку и также нажать «Применить», чтобы изменения вступили в силу. Далее у нас «Дефрагментация». Здесь я вам рекомендую установить галочку напротив «Включите умное ускорение диска». Это функция для повышения производительности и увеличения дискового пространства. Нажимаем «Применить». Далее у нас идут автосервисы. Автоанализ. Автоматический анализ ваших дисков, когда система находится в режиме ожидания. Если есть фрагменты, необходимые для дефрагментации. Нажимаем включить. Запускать автоанализ, когда бездействие системы превысит 5 минут. Также режим времени можно установить другой. И ставим метку приостановить автоматический анализ, когда использование ресурсов превысит 100%. Давайте поставим где-то процентов 30. То есть, если вы решите приступить к работе за компьютером, то программа Smart Defrag приостановит анализ и вы можете спокойно пользоваться компьютером. Smart Defrag не будет съедать ресурсы компьютера. И также устанавливаем галочки напротив тех дисков, которых мы хотим, чтобы производился автоматический анализ. Нажимаем «Применить». Автодефрагментация Он проходит по той же схеме, что и автоанализ. Нажимаем «Включить». 5 минут. Здесь устанавливаем 30%. И метод действия умная дефрагментация. Нажимаем применить. Запланированная дефрагментация. Нажимаем включить. Метод идет у нас умная дефрагментация. Дальше устанавливаем, какие диски мы хотим дефрагментировать. И также график. То есть каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Указываем день недели, когда мы хотим. И также указываем время. Нажимаем применить. Дефрагментация во время загрузки дефрагментирует файлы, которые не могут быть безопасно перемещены во время работы ПК. Нажимаем включить и также выделяем диск C, диск D. Также метод устанавливаем каждые 7 дней с первой загрузкой системы. Нажимаем Применить. Также определенные файлы. Очистка диска. Выбирайте объекты, которые вы хотите очистить. Ну, здесь уже по умолчанию установлено. Если вы хотите сами что-то добавить, можете поставить метку и сохранить. Список исключений, автообновление, интерфейс пользователя, тихий режим. Далее давайте с вами рассмотрим дефрагментация при загрузке. Дефрагментация системы файлов перед запуском системы, чтобы максимизировать производительность системы. Нажимаем «Включить». Далее давайте рассмотрим с вами вкладку «Оптимизация игры». Пожалуйста, добавьте ваши игры для дефрагментации, чтобы получить лучший игровой опыт. Давайте покажу, как это сделать. Нажимаем сюда. Далее указываем путь к игре. «Диск D», «GammaSmile.ru», «Warface». Открываем. Нажимаем «Оптимизировать». Все. Оптимизация завершена. Также можно воспользоваться вкладкой «Умная оптимизация». Здесь идет анализ, быстрая дефрагментация, дефрагментация-оптимизация, дефрагментация больших файлов, свободного пространства, дефрагментация-приоритет файлов медленно. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делайте репосты на данное видео, комментируйте. Всем спасибо за просмотр, всем пока!